Сегодня 31 декабря. У нас в работе Opel AstraJ. Польская сборка. 31 декабря. Сколько? 5 часов вечера где-то, да? Да. Офигеть. Все, автомобиль заводится второй ключ автомобиль точно также заводится да такой идиот только как я да ты можешь смотреть с 1 -го 12 -го. если я завтра приду на работу